Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня я думаю, что для многих из вас это реально пугающая тема. И если вы отважились посмотреть это видео, мне, мой вам большой респект. Потому что на самом деле эта тема очень сложная, чтобы ее заставить себя посмотреть. Но все-таки мы сегодня будем четко с вами говорить. Я не буду вас пугать, наоборот, то, что я вам сегодня расскажу успокоит вас раз и навсегда и даст возможность исключить или снизить вероятность появления в вашей жизни инфарктов или инсультов. Также мы рассмотрим эти мифы о связи стресса и страхов с этими в итоге проблемами. Начнем в первую очередь с того, что, как ни странно, те, кто должен нас защищать, а это врачи, они чаще всего говорят об этом, что все болезни от стрессов, что инсульт это из-за стресса, и все из-за стресса. И как это так? Вроде бы стресс не относится к медицинским патологическим проблемам, но врач то и дело начинает связывать с этим и говорит, уберите стрессы жизни, избавьтесь от стресса, перестаньте испытывать беспокойство. Ой, это все вредно для вашего здоровья. То есть они как бы снимают с себя ответственность. Но на самом деле я ничего не хочу сказать против врачей. Я хочу сказать, что они не до конца все понимают. Я хочу вам рассказать историю. Историю, которую я посмотрел в документальном фильме, по-моему, Discovery. Она, этот фильм назывался «От колыбели до могилы» и рассказывал э, от э, жизни с рождения до самой смерти одного человека. В том, какой удар сердца у него был по счету, в какой момент жизни, что с ним происходило. Я не буду полностью рассказывать все, что там было. Я расскажу вам только об одном случае. Однажды Бен в 40 с лишним лет оказался в отеле со своей женой. Они поехали куда-то в путешествие. У них были дети, у них дети уже подросли, они уже были взрослые. И вот он видит 11 сентября, что по телевизору показывают теракт с башнями-близнецами в Америке. И в этот момент у него случается инсульт. Там прямо показали, как по его крови оторвался тромб, и он вместе с кровью направляется в его сердце, и, или, по-моему, там отрывался, оторвался, по-моему, или прорезался какой-то сосуд, соответственно, кровь начала выходить и так далее. То есть это произошло с ним во время стресса, в тот момент, когда он увидел, а, как произошел теракт с башней и близнецами. И казалось бы, наверное, это подтверждает, что именно стресс спровоцировал инсульт. Но все на самом деле гораздо проще. Дело в том, что на протяжении нескольких лет подряд Бен вел определенный образ жизни. У него был уже достаточно сильный лишний вес, он курил, он ел жирную фастфудную пищу, он не занимался спортом, писался беспорядочно, еще и выпивал. Соответственно, у него не было никаких физических нагрузок, он постоянно находился в душном транспорте, сидел на сидячей, постоянно был на сидячей работе. И много других моментов, которые с годами настолько ослабили его организм, что он не был готов к такому стрессу. Но если мы говорим с вами о том, а что такое стресс, что же такое стресс для него и в этот момент, что же с ним случилось, то это просто выброс адреналина. Вдумайтесь, выброс адреналина. Что это значит? Это значит, что любые ваши эмоциональные реакции, злость, раздражение, страх, это всегда заканчивается выбросом адреналина, потому что никаких других вещей не происходит. Ваш мозг направляет сигнал надпочникам. Ой, друзья, представляете, как эмоционально я разговариваю, что даже очки слетели. Так вот, ваш мозг направляет сигнал надпочникам на выброс адреналина, и в этот момент ваше сердцебиение начинает ускоряться. Просто представьте себе ситуацию. Вот вы идете себе спокойненько по улице. И вдруг вы бежите со скоростью э, какого-нибудь супер-марафонца, который пробегает 100 метровку. Вот сходу вы начинаете это делать. Прям со всей силы, с огромной скоростью бежите 100 метров. Просто вот, просто вот взяв все силы в, в кулак и так далее. И вот получается, что вы в этот момент максимально усиливаете свое сердцебиение, давая себе максимально сильную нагрузку, при этом, которая очень сильно отличается от той нагрузки, которая была до этого. Вы просто-просто шли себе спокойненько, а потом хопа, и сходу прям побежали 100 метровку за 15 секунд и так далее. Или даже за 10 секунд. Да. То есть вы как бы настолько сильную нагрузку дали, что разница между тем, какая нагрузка была и какая, какая была дана, очень большая, очень большая разница. И вот зачастую человек может находиться в таких условиях физических, что эта нагрузка находится на сегодняшний день за пределами его существования. То есть за пределами его здоровья, скажем так. То есть он не способен эту нагрузку осуществить. Но так как он испугался, адреналина выделилась столько, как будто он сейчас... Либо пробежит, либо уже как будто бежит этот марафон. Вот в чем смысл. Вот, вот эту вот скоростную дорогу он уже бежит сейчас. И сердцебиение у него такое, как будто он это уже делает. И конечно. Неподготовленный физический организм не справится с такой нагрузкой. Был даже случай, когда однажды человек карабкался по горам, и у него упала на него прямо целая плита, то есть, грубо говоря, он оторвался вместе с плитой от горы. И он стал катиться по утесу вниз, и должен был провалиться в пропасть. Просто вот рюкзак со спиной, и он просто скатывался по наклону, его прижало вот этой большой плитой, она весила, наверное, килограмм пятьсот, его прижала и тащила в пропасть вот так, вот, по склону. И все, что он мог сделать, он видел, что в конце уже пропасть, все, он уже все, он зажат, он мог только скинуть ее, но физически этого сделать не мог. Но в этот момент он действительно смог перекинуть эту плиту через себя, то есть перекинуть ее и остаться, не, не упасть в пропасть. Но в итоге он порвал все свои мышцы и потом долго восстанавливался. Это феноменальные нагрузки для человека, с которыми он справился в критической ситуации. А в этот момент у человека подготовленность была настолько плохая организма, что от сильного стресса, от сильной нагрузки физической, просто организм не справился и произошел инсульт. Так вот, очень важно, чтобы вы понимали, что сами эмоции – это всего лишь выброс адреналина. Он вырабатывается у нас очень часто. Вы можете э, заниматься физической нагрузкой, это примерно как выброс адреналина. То есть, Наоборот, как бы вы занимаетесь нагрузкой, и сердцебиение усиливается, чтобы обеспечить эту нагрузку. Либо сердцебиение усиливается, чтобы как бы ждать, что будет эта нагрузка. Это одно и то же для вашего организма. Потому что и в том, и в другом случае идет наполнение мышц, усиление функции организма и так далее. Так вот, смысл в том, что именно не стресс спровоцировал инсульт. Не стресс, не стресс, не страх. Запомните это, это не влияет на вашу жизнь, не влияет, точка. Я, я не соглашусь никогда, и я могу переубедить любого специалиста в том, что он не прав, если он считает, что стресс. Потому что это не полное понимание, это неправильное понимание, очень плоское понимание и очень приземленное. На самом деле врачи вам говорят совершенно другое, просто они не могут это правильно сформулировать. Я надеюсь, я вам сейчас это донесу образ жизни человека и привел его к инсульту. Помните, я сказал про его питание, про его образ жизни, про еще какие-то моменты. Так вот, потом он осознал это, что его инсульт был следствием его предыдущего образа жизни. И он начал заниматься спортом, похудел, улучшил питание, и у него здоровье стало гораздо лучше. То есть, что это значит? Что организм был готов к любым физическим или эмоциональным нагрузкам. То есть он был готов к такому сильному сердцебиению, и он бы уже от этого не пострадал. То есть если организм здоровый, тренированный, поддержанный в хорошей форме, никакие выбросы адреналина для него не станут болезненными или опасными, потому что вот эта нагрузка, которую он получит, она будет находиться в его все равно пределах нормы нагрузки. А значит это совершенно Полезно даже, потому что любая нагрузка в пределах нормы развивает человека. Значит, любой выброс адреналина будет дальше развивать организм, усиливать его. А если норма очень низкая, организм слабый, человек курит, пьет, ест жирная, у него есть лишний вес, у него, он ведет плохой сидячий образ жизни, не занимается спортом, беспорядочно питается, ест неправильную пищу, то у него вот этот вот уровень нагрузки, он очень низкий. И поэтому, как только адреналин зашкаливает, он переходит этот уровень, и в этот момент организм может не справиться. Поэтому давайте запомним раз навсегда. Все, что вы можете сделать, это вы никогда не сможете убрать полностью возможность появления инсульта или инфаркта в вашей жизни. Но вы можете снизить вероятность. Чем больше факторов, улучшающих ваше здоровье, тонус, физическую активность, тем ниже вероятность, что в вашей жизни случится инфаркт или инсульт. Чем хуже ваш образ жизни, тем выше вероятность. Поэтому представьте себе, что каждая ваша вредная привычка – это камень в, тот, в ту кучку вероятности, где может случиться инсульт. И чем лучше вы ведете свой образ жизни, тем меньше вероятность, что это все с вами произойдет. Поэтому я желаю вам всем здоровья, надеюсь сейчас вы наконец-таки успокоились и поняли, куда вам надо направлять свою энергию, а это направлять надо на образ жизни свой. Вам нужно его исправлять, вам нужно улучшать свое состояние физическое, чтобы никакие нагрузки не стали для вас запредельными, чтобы никакой выброс адреналина не оказал на вас пагубное влияние. Ваш организм должен быть к этому подготовлен, и тогда... Вы будете в безопасной зоне. Вот все, что должны говорить вам врачи. Вот все, что вы должны понимать по этому вопросу. Поэтому удачи вам. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Я буду их тоже читать. Спасибо. Пока.